Наверное вы слышали эти звуковые эффекты в новых аниме клипах, особенно клипах аниме Клинок Рассекающий Демона. Добро пожаловать, вы на канале Аниленд. Для вас я сделал пак звуковых эффектов из данного аниме. Наверняка вы пошли лезть в описании и скачивать данный пак, однако там есть пароль, а пароль узнаете когда досмотрите видео до конца. В этом паке звуковые эффекты с первой серии до 12 серии. Если это видео наберет просмотры, то начну делать вторую часть инструкция по скачиванию как обычно скачиваем архив ссылка на скачивание в описании открываем архив открываем еще один архив и у нас просит пароль пишем туда aniland1 перетаскиваем папку куда хотите и в общем готово пользуйтесь в паке есть один из папок а звуки мечей прыжков и так далее надеюсь вам понравится ах да если вам нравится аниме клинок рассекающий демонов или же просто аниме моменты то советую подписаться на канал а он выкает моменты по разным аниме, черный клевер, волейбол, геройская академия и не только, ссылка на его канал в описании и по подсказке сверху. На этом мы заканчиваем, всем удачи и пока.